Здорово! Позвольте тебе порекомендовать сервер проекта FlameRP. Это обычный классик rp сервер, выполнен на большой карте, а также с хорошей оптимизацией. Сейчас ты наверное спросишь, а почему на фоне твоего прирола играет один из видосов? Все дело в том, то, что эти видосики были записаны как раз таки на этом серваке. Один из них и наиболее известный это бомжи воруют людей, а второй люди в белом. По этим названиям можно с легкостью найти те самые видео и их посмотреть. Но намного лучше будет если ты зайдешь на этот сервак и сам на нем поиграешь. Айпишник где? в описании Всем привет, друзья! Сегодня мы будем веселиться на сервере Galaxy RP. Давненько у меня не было роликов на этом серваке, и вот настал момент. Сегодня мы будем стреляться, веселиться, грабить банк и, в общем, просто хорошо проводить время. Хотел бы перед началом этого ролика сказать вам о том, то, что у меня есть второй канал и группа ВКонтакте. На втором канале выходят ролики на неигровую тематику, там я обсуждаю то, что мне хочется. А в группе ВКонтакте вы можете узнать об анонсах стримов или видосиков, которые выходят у меня на канале. Все, бегом смотреть, побежал быстро. Мер, выходи, дебил В бункере закрыт, спасите <свист> Земля тебя в иллюминаторе, братишка Спасите Да тихо, я его спасом попросил, идиот Дурак Ребята, какой план, что мы делаем вообще, объясните Не знаю Помогу Брат свой Это он стрелял, это он стрелял, я не при делах, ребята, стойте, это он стрелял. Помогите, это он стрелял. Все, спасибо огромное, спасибо. В таких ситуациях мне бы очень пригодилась бомба какая-нибудь, которую я могу поставить. Мины, во-во-во-во-во-во, то, что мне нужно, то, что мне нужно, то, что На славу родине, так сказать. А вот здесь можно вот так вот сделать. Все, это чмо сюда поднимется. Готов. Готов. Вы это хиты да. хотите, парни, не взрывные был. хиты у меня. Не, не хочу. У меня акция, так что получайте, Гривни не трожь, дебил! Гривни не трожь, положь гривне, я тебе сказал! Тварь ёбаная, а ты Сука, гривни положи, я тебе сказал! А это что? А ты знал то, что ты чмо такой? Опять! Я вам положил. Запуск Гагарина в космос, фото в Цветинах. Винты говно. Да ладно, братан, я шучу, я, я ничего не Братан, я шучу, я ничего не закладываю, никакую бомбу. Сюда. Помоги, помоги, помоги. Там подс, короче, живет страшно. Чем <свечу свечу> меня, пожалуйста, братан, братан, вылечи, пожалуйста, я сейчас сдохну. Спасибо. Умру нахуй. У меня, пожалуйста, вылечите, я знаю, что пробой. у тебя есть литерка. Бесплатные, я бы... Не, браток. Хазар, давай заходи. Так. Так. А где наш маленький Наруто? Кот, Ну да. <смех> мам, я тут, тут, видео-блогером занимаюсь. <смех> блядь! Иди, Наруто, ищи, мам. Не мешай, пожалуйста. Картур, <смех> ты, блядь, долбоём! Полный, да хуй. Богодишь маленький Наруто, блядь. Блять! Мама наполняет новый. Скажи вам, типа в отеле. Ружье. Чисто. художник. Ружье, достану. Заведи их вот сюда. Дом на сам сюда не залезай. Пацаны, иди сюда. О, давайте позываем. Я вам сказал съебаться отсюда. Съебаться отсюда. Черта Ой, на вас, сука. Минус трое. Ебать, еще один. <сOR <prépar barriers> Украина, вторая часть, блядь. Смотри, когда будет две тысячи или одна, сейчас, подожди, ракеты Донбассовские залетят. Тогда выходим и начинаем его Стебаш对, расстреливать вы, и бежим. Давай, давай, давай, Сейчас, сейчас, сейчас. На 3 мы, не, выбегаем не просто на него, когда ракеты. Два раз, два. Побежали. Закончили. Давай, вставай, вставай, я получил вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, Пойдем к нибудь присоняем, заедал. Ну пошли, сейчас те ж броню покупал. Мусор, иди сюда. Мусор, мусор у нас проблема. Мусор у нас проблема. Он за мной прибежал. Ты его Ай, стрельба. Пошла <связывая> Ты что <чё> делаешь, забил? <связывая>, Блять, помогай, ⁇ ёбни в рубой. Украина <связывая> нахуй. Патроны закончились полностью все. Патроны закончились. Готово, оба. Нафиг. Уйди. Удивительно, уди, как это по хорошо. Пожалуйста, ними. Бери а пароль, бумаж. Здравствуйте. Сзади. Да мне да слили. Я ваш рот ебал, халый, блядь. Братан, слышишь, пистолеты не нужны? Нет, пистолеты не нужны. Нужны. Мне нужно, видимо. Ты еще прикалываешь, нахер ты на меня ствол наставил, идиот. Здорово, стойте, стойте, я свой, если что, заменил Разом... вход выход ки там. Слышишь, ки а no? кидай, кидай бомбу и беган. Слышь, кидай бомбу и беган. ХП сейчас кидай, дам, кидай, братан. Бедай. Давай, давай, давай, давай. Пизди его, он с автоматом кидай, бомбу, единственный. Пизди его с автоматом единственный, Сейчас дам. не я, стой, ты что что делаешь? кидай бомбу, кидай бомбу. Кидай бомбу, кидай бомбу, кидай бомбу <свист> Это, наверное, единственный интересный веселый момент с ограбления банка, потому что мы тупо все это время не давали пацанам зайти в банк. Они приходили из раза в раз и даже вслепую стреляли по нам. Оставшееся время я предпочел занять РП-игрой. А че вы думали, я умею только стрелять, нарушать и взрывать? Хуешки. Ну, знаете, пусть э, в городе не Понятно. так уж и, и мало продавцов оружия. Пусть их там уже, уже Я уже четвертый продавец, ну все, Я стану четвертым продавцом, и я буду лучшим продавцом в этом городе. У него маленький, у него маленький, мани... мани... Да, у него маленький, два маленьких. Так, все, портим работу конкурентам. Угу. Блин, почему на любой да, дальности человек хорошо слышно? Сейчас он ему выбьет ордер на обыск, разъебашит ему все. все это сколько подручит. Коробка. Агент. Я да? Мы Мы покупаем, где маники, знаю. тварь? Я видел Она у тебя маники. Знает. Он где-то здесь их спрятал. У него были маники. Я это видел. Я видел это через зеркало. Смотри, тихо, знаешь, как тихо. все было. Тихо, я понимаю это. Стой, тихо, я понимаю это. Попал. Во-первых, я слышу, как ты ему продавал оружие, ага. поэтому покажи мне, пожалуйста, свою лицензию на продажу оружия. <право> у него есть оружие, мне сам все всё можно мне купить оружие? Сегодня а? утром я скурил эту лицензию. <право> я Дай это мне, все это. Я видел соседнего дома. <право> Ладно, ты что sí, делаешь? Я, те а. я, я тебе сейчас монтировка перетяну по голове, Отошел от меня животный. Давай удиви меня, как показать лицензию, где показать? Слушай, слушай, ты оружие хотел купить, да? Ру, давно. А он меня обзывал Май, и пытался ограбить. Остановите его, пожалуйста, от этой шляпки, козел. Ты что творишь? Ооо, хорошо, окей. Тихо, тихо, тихо. тихо. Спасибо, ой, спасибо огромное, агент. Спасибо огромное. Ой, парни, Не парни, все. парни, оружие продаю. Ну, ну, давай, давай мне. Так, ну смотрите, давайте за мной. Какое оружие нужно? 23 тысячи. Стоит дешевле, я покупал недавно за 20 тысяч. Она без наценки стопроцентная цена стоит 21 тысячу. Продавец, видимо, в ущерб себе работает, а я хочу хоть чуть-чуть заработать. Давай не... на 23 сойдемся, и а сейчас сейчас скидка чего? тебе будет в ущерб больше. Себе окей. Окей. Да. А, У -у -у. Хорошо, окей, спасибо, я пошел. Давай, давай, удачи. Спасибо. ты что делаешь, тварь? Ты тупой? О, чувак, ты думаешь? Ну давай, иди сюда, тварь. Не, это что сейчас было? Блин? Что это сейчас было, твою мать? Ладно, зовем админа. Феррерп спойлер админы как всегда меня здесь заигнорили сколько б я тут не играл я не перестану говорить то что самое самое самая, что на есть слабая часть этого сервера это администрация ее работа самая как по мне худшая из всех администраций, которые я видел в госдуме даже люди больше заняты чем они здесь админу здесь на тебя насрать ты для него никто если ты не его друг меня игнорили здесь просто полчаса примерно я потом просто взял перезашел на сервер взял опять профессию себе оружие и попросил человека заказать этого дебила малолетнего. Кстати, кому повезет, вы можете словить приятный бонус такой, когда вы зовете админа слишком много раз, и он может вас просто замутить. Проверял очень давно еще на своей шкуре, ребята. Пользуйтесь лайфхаком. Пиццу, закажите пиццу, закажите... Да иди сюда, What? иди сюда, What? без б, братан. Давай, давай. Вот он. Давай, блядь. Как? Готов, наконец-таки, а, по тварь, стреляют, попался, получил ноль, гнида. Да, Творына маленькая, ты посмотри на него. Да, спасибо, ИРЛ, да, не не спасибо, спасибо. Итак, подход к концу моего видео на сервере GalaxyRP. Я немножко забыл уместить в хронометраж того видео донат-бонус, о котором я говорил в некоторых прероллах, которые вы могли встретить в Гаррис-моде. Это не мне, пацаны, это не мне. Там поцыки, короче, сейчас покажу вам в одном из следующих роликов, что он с машинкой игрушечной. Ладно, хер на этого поцика, короче, на его машинку я срал с высокой колокольни. Хотел бы рассказать о бонусе перед концом этого ролика. Он дает вам 100 рублей валюты, не знаю, мне дал 100 рублей, как вы можете сейчас видеть. Он вводится очень просто, сначала вы заходите на сайт, который я скину в описании под этим видео. Далее вы заходите по этой ссылке получаете код, который вы можете ввести в гарис моде на этом серваке. Лично мне пополнил баланс донат на этом сервере на 100 рублей. Не знаю, сколько может дать вам, это правда, я впервые ввожу его. На 100 рублей, конечно, не разгуляешься, но там можно будет купить кулаки навсегда, либо веревку, которую можно связать и взять заложники кого-нибудь, или же какой-нибудь пистолетик с автоматом дешевенький. Для начала, я думаю, это самая такая нормальная сумма. Плюс за эти 100 рублей вы можете купить себе 500 тысяч валюты и тем более вообще шиковать. В общем, все, проехали. Донат бонуса, если захотите, он будет по ссылке в описании. Ничего себе, какой я себе голод сделал. Короче, смотрите, пацаны. Все очень просто. Если вам понравился ролик, ставьте лайк. Если не понравился, пишите то, что вам не понравилось. Чтобы знать о том, когда выходят новые ролики или же начинаются стримы, которые идут по пятницам и субботам, вы можете подписаться на мою группу ВКонтакте или же зайти на мой дискорд-канал. Плюсом, у меня там появилась ссылочка на мой Twitch-канал. Хотел бы набрать там аудиторию хотя бы больше. 500, хотя бы человек, который будет меня смотреть а, Это было бы очень классно Потому что я там подрубаю в любое время Суток, в любой день То есть когда мне собственно захочется Именно там я буду играть самые разные игры Которые у меня потянет мой компьютер Либо которые у меня просто есть Одними играми стрим не будет обходиться Иногда я буду проводить разговорные стримы Так что я буду очень очень рад Вас всех увидеть там Может быть розыгрыш какой-нибудь на тысячу подписчиков На твиче провести, а? Ну не знаю, не знаю Бля, сейчас точно вас заебу. У меня еще и второй канал, да-да-да. <с> Первый канал, второй канал, еще твич-канал. На втором канале выходит исключительно разговорное видео, там у меня скоро выйдет ответ на вопросы, так что подписывайтесь. Там уже осталось совсем немного, до 2000 подписчиков. Каких-то 300 человек, ага. Ну, как говорится, не подписался, в штаны обосрался. Выбор, собственно, за тобой. Давай, пока.